Эй, тут есть любители психотерапии. Добро пожаловать обратно в другое видео на канал Немиркин, делаем повседневную психологию более понятной. Итак, давайте начнем. Даже несмотря на то, что со временем вы можете усвоить жизненные уроки самостоятельно. Разве вы не хотели бы, чтобы был способ заглянуть вперед, или, возможно, будущее, в котором вы могли бы просто скажите нынешнему вам как ориентироваться в жизни. Каковы некоторые жизненные уроки, которые вы испытали, если вы хотите найти путь к более осмысленной жизни, есть 10 уроков о жизни, которые люди чувствуют, они узнали об этом слишком поздно. Во-первых, вы привлекаете больше изобилия и радость в вашу жизнь с благодарностью. Насколько вы благодарны за все хорошее, что есть в вашей жизни? Вы пробовали записывать это? Сообщалось, что журнал благодарности помогает многим, как записывают, это может сделать их более осведомленными о других положительных сторонах, или это может быть какая-то космическая или духовная сила в действии. Что бы это ни было. Это то, над чем стоит поработать. Вы всегда можете использовать больше позитива в своей жизни. И многое из этого начинается с благодарного отношения. Во-вторых, проблема подхода с таким отношением, что вы уже добились успеха. Заставляют ли вас нервничать трудности? Это понятно. Все определение проблемы в том, что это нелегко. Это соревнование. Ты против неизвестности, как новая работа, новый навык или новый город. Все это нормальные изменения в жизни. Мы склонны бояться неизвестного, и этот страх делает все еще более трудным. Чего мы боимся? Часто это страх неудачи. Тем не менее, вот вам совет. Вы можете бороться с этим с помощью простого набора разума. Обмани свой мозг, заставив его думать, я уверен и вижу потенциал для достижения своей цели. Сосредоточение внимания на этом уменьшит ваши страхи. В-третьих, не сумев подготовиться, вы готовитесь к неудаче. Когда вы слышите «прибереги на черный день», о чем вы думаете? Спрятанный чек на зарплату? Может быть, тебе стоит лечь, собери все, что тебе нужно для завтрашнего большого интервью. Правда в том, что жизнь непредсказуема, что делает это забавным, все же несколько напряженной. Обдумывание будущего и планирование могут помочь уменьшить беспокойство, поскольку это дает ответ на вопрос и тревожное ожидания, которое часто приносит тревога. В-четвертых, продуктивность иногда требует расслабления. Вы когда-нибудь видели, чтобы кто-то хвастался тем, что он занят, занят, занят? Как будто быть занятым – это знак чести. И на самом деле это признак эмоционального выгорания. Статья, опубликованная Тони Шварцем в Нью-Йорк Таймс, объясняется, что у нас есть возможность, чтобы пополнить наши запасы энергии, просто расслабляясь, и что это более ценно, чем альтернатива. В основном, уделите немного времени себе и не кори себя из-за этого. В-пятых, все наши путешествия уникальны и ни с чем не сравнимы. Фома или страх упустить что-то, кажется, это обычное дело в наши дни, может быть слишком распространенный. Независимо от того, что это конкретно, сравнивая свою ситуацию с ситуацией кого-то другого или к произвольной социальной норме, заставляет вас чувствовать себя плохо. Все наши временные рамки индивидуальны и уникальны, чтобы вы могли процветать в своем своим путем и в своем собственном темпе. Ты ничего не упускаешь из виду. Вы владеете своим путешествием, и никто другой. В-шестых, иногда перемены могут быть шокирующе хороши. Хочешь услышать что-нибудь ироничное? Единственная последовательность в жизни – это перемены. И если вы избегаете перемен, ты избегаешь жить полной жизнью. Перемены могут быть пугающими, но это также необходимо для роста. Благодаря переменам мы обретаем новые перспективы и открывают новые и захватывающие возможности в жизни. Так что сделайте глубокий вдох, сделайте храброе лицо и дерзайте. У тебя есть это. В седьмых, ты хозяин своего счастья. Если бы мы спросили кого-нибудь с большим жизненным опытом, чем мы о счастье, как ты думаешь, что бы они сказали? Статья в газете штата Агая с участием 90-летней женщины обсуждали это. «Одним из уроков, изложенных в статье, было, что полагаться на внешние вещи, и то, что сделает нас счастливыми, принесет нам только больше страданий. Никто не отвечает за твое счастье, кроме тебя». Ее цитировали. «В «Восьмых, деньги не могут купить тебе вечную радость». Даже при том, что наличие денег может помочь вам открыть несколько дверей в жизни и заставит вас чувствовать себя в безопасности. В конце концов, это не сделает вас по-настоящему счастливыми. Материальные вещи, такие как дорогие часы или одежда, может заставить вас почувствовать себя на мгновение счастливым, но счастье не продлится долго. Что делает нас по-настоящему счастливыми такие вещи, как семья, друзья, сообщество, подлинные связи, чувство цели и смысла. И самореализации. 9. Тем меньше тебя это волнует, чем больше думают другие, тем счастливее вы будете. Вы часто зацикливаетесь и беспокоитесь о том, что другие мог бы подумать о тебе. Обычно то, что другие люди делают с тобой, это не имеет к вам никакого отношения, кроме их собственной неуверенности. Если ты кому-то не нравишься, ничего страшного, потому что ты живешь своей жизнью не ради них. Ты живешь для себя, только у тебя есть сила над тем, что ты чувствуешь. И 10. Будьте непримиримы к себе. Вы когда-нибудь хотели, чтобы вы могли быть как кто-то другой? Что собрал вместе друг? Или даже влиятельный человек в социальных сетях, который делает так, чтобы все выглядело легко? Исследование, проведенные Гюлером Байразом в 2014 году, пришел к выводу, что те, кто более аутентичен к себе, проявляли большую удовлетворенность жизнью на более позднем этапе. Вы знаете, в чем нуждается мир? Уникальный и удивительный ты. Может быть страшно быть уязвимым и подлинным, но оно того стоит. Есть ли какие-либо из этих уроков, которые вы уже применили в твоей жизни? Если нет, планируете ли вы это сделать? Над какими вещами вы сейчас работаете? Дайте нам знать в комментариях ниже. Не забудьте поделиться этим видео с кем-нибудь. Кто может извлеките из этого выгоду? Ставьте лайк и подписывайтесь на канал Немиркин для более полезных видеороликов подобных этому. И как всегда, супер спасибо, что посмотрели. Увидимся в следующем видео.